А, нужно идти в школу. Ой, ладно. Возьму деньги. А, пойду к соседям познакомлюсь с новым. Мама уехала. Ну, да ладно. Магнит открылся новый. Там соседи новые открылись. Так, вроде они живут в этой квартире. Здорово. Здорово. А ты тут новых, да? Да, да. А давай будем с тобой дружить, а то у меня друг уехал и не вернется сюда уже. Давай. Давай. Ладно, а ты в школе, вон там, в школе, в той школе учишься? Да, да, да в той. А, ну окей, тогда год дружить. Давай. А ты в каком, ты в девятом, а? Ну, меня должны сюда, по идее, приставить туда, да. А, ну все, ну тогда пошли. Так, погнали в магазин, магнит открылся. Магнит. Так, я, так не я не знаю, о, смотри какие кру крутые подсвечники. Да, смотри, тут у нас какие-то спирт какой-то продается, тут еще что у нас, кола. Так, тут какие-то напиточки продаются. Так что у них можно купить? <связать> у них Давай я куплю по 2 сни... сникерса. Я взял 2 сникерса. Кухарики с аджикой и 2 пепси. Кто-то мне пригодится. Кто -то. И пепси, а я кока-колу. Я тут 2 других напитка. Я сахар съел в чай в школе. Там вообще жопа. В <связать> <связать> я куплю сахар. Как раз дома <связать> заканчивался. <связать> и куплю что-нибудь тут еще у нас продается. Так, кстати, <связать> я же у вас тут взял. Там же нельзя платить. Вот вам, вот вам 50 рублей, вот вам две... Подожди, 2 игрушки игрушки. Я Подожди, куда ты убежал? Я домой забегу. Ладно, я к тебе тоже забегу сейчас, если ты не против. Я не против, я. О, у тебя компьютеры такие? Да, родители купили. Еще у меня такие подсвечники есть. О. ладно, погнали в школу, а то мы Смотри, мои любимые игрушки, вот это... Погнали в школу. Сейчас закрою. Пойдем. Погнали. А ты с тобой вообще взял? Я взял. Я портфель не взял, но у меня все и так в руках. Ну пойдем. Хотя а там сколько лет там, сколько, когда сюда приехал? Да вот не ну, да. Наверное, здесь тут же быстрее. Где? Вот ну? здесь, в перерубке. Я уже в школе. Так. Тут у нас просто, знаешь, мы живем в Киеве. Тут же война идет. У нас иногда школа взрывает. И вот. Вот ну, это, это далекое здание. Тут ракеты не появляются. Ой, эти задолбали, бум, писать уже. Где? Я не знаю, я же местный здесь. Ты где, скажи? А, Привет. Ну, так, все, здорово. Вот наша школа. Здорово. Можно уже сразу вот так в класс попасть. Под... Здравствуй, Кирилл, садитесь. Пять у нас тут новенький. Новенький, встань возле доски. Поприветствуйся с друзьями. Здрасте. Так, ну, так, у нас новенький, заходи. Иду. Всем привет. <решу> <решу> <решу> Лох какой-то. Проходи, садись возле Кирилла. Привет. Ай, ты что дерешься? Ух ты, меня один раз избил! Все. Короче, урок у нас литературы. Читайте книгу. Ты не читай. еще другой смокунчик О, дай мне тот, сейчас тоже выпью. Да. Ой. ммм, вкусная. У меня есть кирьяшки с аджикой. У меня тоже есть. А -а -а. О, нормос. У тебя два... Поставь портфели наши. А, окей. На портфель. Да зачем? Поставь. Простор только будут. Смотри, ты купил Сникерс? Обратите, <красно> Сникерс, да. Я тоже купил. Давай пока пожрём, <красно> пока учителя отвернуть. <красно> Вкусный Сникерс? А у тебя есть вот это? А, вот это? Я их, их не купил. Ой. Давайте я тебя вон дарю. Пофиг. Красивый. Красивый. Он Короче, сейчас посмотрите на картину земли. Так, пошли посмотрим тут ничего не видно. Давайте короче, смотри. Ай! Да. Hi. Ты, э -э <свист> ты ч вообще на всех ленишь? Ты кто значит такой? Да. А кто а ты? Эээ, -э лохи. Э, -э мои 50 мои. Забирай 50 рублей, мои. че, с чем делал? Я, я нафиг? Не трогай нас, я тебе заплачу денег. Вот это пойдет. Все. О, он сказал, что пойдет. Ну а все, ты... садись. Все поддержали нас, Кирилл. и все нас поддержали. А все. Урок закончен. Идите на перемену. Все, погнали на перемену. Да. Я не пойду на перемену, я поиграю. Да. Ну, окей, играй. Пока никто не видит. Так, ты пока там играешь, я пока выйду из школы. Избегаю в одним, один магазин. Это что такое? Там Вася Куплин, э, Задира, Класса хотел твой портфель раскрошить. Ладно, пусть сделочку. Я его с собой забрал, я твой, с собой забрал твой портфель. Так, вот смотрите, ну, я возьмите. Мне мама сказала хлеб купить, а я забыл. Что мама сказала купить вот это? Майонез кончился дома у нас. Пусть Высп... так здравствуйте. Можно купить у вас? Короче, давай потом на томатному соку купим. Мы возьмем по одну шоколад. Васу надо купить точно. И тушенку надо купить. И маленький томатный сок. Я забыл вообще все купить. Короче, спасибо большое. Вот вам деньги. Вся оплата. Паспорт. Мой паспорт вот все. Вот оплата. Докажите паспорт. Паспорт. Паспорт. Вы... паспорт у нас вот паспорт, вот он. Вот, вот, вот, вот, вот паспорт. Да, да, вот. Паспорт. Мы же водим. Да, вот, да. На, проверьте. Ну все. Хорошо, идите. Ну пошли, пошли, пошли. Все, до свидания, до следующих встреч. Но мы ну, уже урок начался, мы опоздали на урок. Мы урок на опоздали, ебрасы ты. Что мы опаздываем? Да мы там просто задержались. На, А то у вот этот задерживаешь? Вот Стресс. А, что? Стукнем, стукнемся. Будешь там отнесок? Не-не-не. Не, я буду. А вот какая Давай стукнем. Так вот. другая не пью. Вкусная. Ага. Шоколадка есть? Поделиться. Шоколадка у меня есть. Вот она есть, Аленка. Так, это что такое? Я предположился, что пишу, и меня не спалили. Извините, я тоже пишу. Ага, пишешь кирьяшками. Извините. Ладно, я пишу вообще. Бедец. Смотри, какую ручку у меня родители купили. Колбаса. Это ручка. Подожди, это колбаса. Это ручка по стилю колбасы. Какая ручка? Это колбаса вообще-то. Офиг типа как, типа ручка. Это короче, колбаса. О, О, это да. колбаса. Вы что там водку пьете? А, ну да. Ну извините, это как-то не контурно. Держите вы выпейте. Так ушел скоро из класса. Сори. Давайте взяточку сделать. Сядь, сядь, сядь, сядь. Давайте взяточку. Взяточку. Сядь, сядь. Сядь. сядь. Давайте взяточку. Я по 2000, а вы мне разрешите сесть. А, ну давай. Так. Ты что делаешь? Делаешь то, блок упора прячешь. О, Балтика, давай стукнемся. Давай. Ой. Урок окончен. Ура! Го, на прям высокую школу. Что у нас там такое? Да, помнишь, там учитель говорил, что сюда нельзя? Здесь библиотека? Давай, давай возьмем книжку. Вот у меня какие-то три книжки, а у тебя сколько книг? Ну я сегодня просто не взял. Так а забьем стекло бутылкой? Подожди, я попробую. Ты взял? Подожди, если я прыгну. Не надо, друг. Я я же один раз сломал ноги, а теперь не сломаю. Иди. Кстати, ты заметил, тут повесили? Да. Пойдем домой. Я И слышу, домой. я звонок слышу. Быстрее в школу. Не опаздываем, все, начинаем урок, тема. Чё, а в лифте родился? Где? В лифте? Нет. Где? Дверь не закрываешь. Допустим. Давай, что-нибудь день Я в этом курить хочу. Рассказывай стих, Кирилл. Кирилл, выходи. Выходи. Сядь, сядь, сядь. Рассказывай стих. А -а -а, Дождались меня белые ночи над простором густых островов. Еще один, я же вам... Шварзак... Еще несколько. Еще один. А -а -а, У лукоморья дуб зеленый, золотая церковь думи домом. И там какой-то кот ночью... Вот купил на деревьях. Ой. <свят> Ладно, давай другой. Белая белё... береза под моим носом, ой, окном. Давай начинать. Под окном. Принакрылась снегом, словно золотом. Ой, ой. А Золотая, блестящая, а, серебро, бель, белая а... береза, серебром, во. ладно, садись, тройку поставлю, допустим. А что ты играешь? Я совлю твоего другого, у тебя сын оставляет. О, ну кстати, интересный канал, интересный. Эй, компа, да. Да, -мо, на. А! Поставь, его Я бы выкинул, вот он валяется. Что там Уэнсдей слушает? Сестра моя. Допустим. Ой, Ладно, урок окончен. Последний урок через несколько минут. Наконец-то я дочерпелся, и могу сходить покурить. Я уже купила. Хочешь выпить, бо боярышник? Ой, бо... А что слышишь кой? Я же говорю, мы же жив живем в зоне Украины. Здесь очень... Это как не Украина, но мы живем в Украине, только до нее еще пять метров. Подожди, я пойду к охраннику, пойду спро спрошу его что. А я вам про дам. Держите. Сахар какой-то валяется. Это я его бросил. Друг! Друг, друг! Я тут нашел в магазине портфель твой. Наверное, Джадира его выкину. Ну пофиг, пошли. О, я скушаю пока одну тушенку. Я... Так это кто? Охранник. В виде, в виде этого? В виде кристалла? Не, короче, скинь его эту матыгу, я его сейчас сделаю нормальный скинь Ладно, погнали в школу, а тут там уроки уже скоро начнутся. Я заберу свою дудку. Я здесь дудку свою оставил. Ну прибежишь, короче. У нас мод Мод Бенс не установлен. А это что такое? Ну на ходьбу красивую Хана пой. Да, просто потом скачаем какие-то блять моды, просто и поиграем просто с модами. Нет, так с другом уже делал. Так. А. Моярышник что то меня уже начал действовать. Курица. Я своровал в в школьной курице. Здорово, братанчик. Здорово. есть. Что такое? Курица. На, попробуй. Ты затем в школу живую курицу принес. Какая а, издевая тушечка, а -а курица. Ку Надо ещё ее к фермеру принести. Фер Фермер. Отдай, отдай, отдай. Фермер, нужны курицы. Это ну, вот моя курица. Все, отпью. На, курица. Я просто знаешь из напился. Я да знаю, я сам вод водки выпил. Не, водка выпил. это вообще, она вообще не действовала ни хера. Это боярышник он вообще. Боярышник он... он вообще дебил. Такой. Не, но ну я понимаю. Боярышник. Боярышник. Ууа. Боярышник. А, подожди, куда мы с Урока то убежали? Я ушел с Урока. Здравствуйте. А урок уже окончен? Для тебя да. А. Спасибо. До свидания. Ой, сейчас главное до дома дойти. Ой. Ой, сейчас главное до дома дойти. Ой! Ладно, на томатный сок выпить. Всегда говорят. Ой, это Кола! Вот он. О, все, нормас. Я вошёл Кирку. Это что такое? Я вошел парковку подземную, значит здесь не Я мама говорила купить. Я купил. А я в других домах ворую. Стекла. Так, что у нас в холодильнике пожрать? У нас есть к... кейбаб. Кейбаб. Можно пожрать кей бабы стоит. Вкусный кейбаб был. Ой, ладно. что у нас здесь? Подожди, нет, я еще не буду Я не знаю, где свадьба пира. <сёк> а вот а я нашел л <сёк> <сёк> Кто это? А, я это открою, сейчас зайдет, открой сейчас. О, здорово, здорово. О, дай пожалуйста ну что хотел-то я тут тебе по братски нормально стекла, просто по братски занес mm. но я потом сам поставлю да я тебе уже принес раз по братски значит по братски ставлю нуки У тебя вижу интернет есть какой -то. Угу, у меня как. А ч у тебя как? Квартира нормально. Ну, а, кстати, пошел тебе. А, ты мой квартир, я уже твою квартиру видел. Моя квартира, вот она, обратно. Вот она, обратно. Да вот, вот. вот эта стеной? Да. А -а -а. Пойдем ко мне. Пошли. Я просто только что проснулся. Погнали. Сейчас, подожди, я в магнит зайду. А вы сразу не вы Короче, ты с девушкой. Да, судья, я возьму. Я скуплю. Вот это. <музык> это. Это. Все, вот они. Вот ваши деньги. Свидание. Знаешь, где я деньги трачу? А -а -а. <свеч> боярышник Да его нахрен выкинуть надо. Извините, у, у меня вся башка болит. Пить не надо было. Здорово. Тут сломался, починишь. О, ладно. Ч, ты тут будем? играешь? Вот в Gangpack, например. Да-да, мы можем вдвоем тут. Ты что играешь. А, мы можем в Майн посетим, ты аж два компа. Ну как видишь, четыре? <laughs> это мониторы дополнительные. Один. Да. Прошло две... 10 часов. А, у меня уже глаза красные от этого компьютера, как у наркомана. <режит> ну давай пойдем тогда выпьем. Подожди. Это у нас. На, Я как раз тут купил вот. Вот. Вот давай достану. О! Это слишком я. Нахер эту водку я лучше попью. О, пойдем дальше посмотрим, какие-нибудь босы подпиваться. Пошли пока какой-нибудь фильм, что ли, посмотрим. Э, э, на, пиво. На, на вот. Пиво, пиво, пиво. она упала. Вот Так, так то меня тоже пиво. Оп! на все мои. Да, на сей фуниторе. Так, так. Все подключил. Давай фильмец. Давай. Вот два часа. Сейчас я. Ему... Что... Тебе не кажется, что это странным? Нет. Давай Поступи. дальше. Попрыгай здесь прям пол что то прям вообще трясётся. Давай попробуем. Да какой нахрен пол? О опа! Опа! Иди туда. Это кто там? Подожди, ты сейчас упадешь. Ой, да я не знаю, кто это. Ну что это? Ну кто ты? Ну кто вот кто ты? Скажи. Молчи, значит никто. <плёк> Куда ты нахрен к нему упал? Забирайся теперь. Я хочу его отдохнуть. А забирайся ты наверх, я и нахрен ты полквартиры раскопал мая так как здесь раскопал чтобы все закрыть понимаешь вот стул тоже пойдет да где доска а вот она все давай дальше подожди свое кресло подожди надо эти кресла удач а что они тебе не нравятся а вот мне Что? Всё. или чё тебе по братски лучше такой же скопа поставить? А, -а, -а, -а, -а, а я могу так же танцевать как в фильме а а я я я раскидываю с деньгами а мне исками, а я баре, баре баре баре, баре баре баре баре баре баре. Я могу даже монитор, понимаешь, поднять в руки. Монитор обратно. Подожди. Ты знаешь, что если кинуть монитора в стену, то он не разобьется? Ты знал об этом? У тебя тут даже вон Фортнайт установлен. Давай мы его разобьем. Зачем? То есть не разобьем, а проверим, разобьется ли он или нет. Давай. Вот! Разбился. Нет, он живой. Забирать. Он, наверное, не разбился, но плата у него сгорела. Понимаешь, он не сломался. Подожди, я что-то дома одну штуку забыл. Сейчас я приду. Подожди, подожди. Подожди-ка. Подожди-ка. Ой, пять минуток, подожди. А, пять минуток надо подождать. А давай потом записи здесь. Пожелаем. Окей. А, так, где у нас вот.. А, они у меня были? Да пусть и боярищник тоже мой дойдет. А -а -а. Я вход надо Он... а, -а, а Ты теперь можешь со, зв... своего... По... со своего подъезда ко мне заходить? Ну понял, вс ⁇ понял. Иди сюда. Давай у тебя. Давай, у тебя. Okay. давай спать. Я... Куда спать? Не надо спать. Я хочу спать. Да, каникулы. Хотя завтра. Подожди. Сегодня у нас второе. 100... А Дай хватит и спать. Да у меня голова уже болит. Дай посмотри. У меня тоже болит. Завтра с самого утра играть будем. Вася! Виктор Цой едет в поле, Виктор Цой! Я тебя тут не мешаю музыкой? Нет. Ну все, иди, спи. Пою, пою, я песенку пою. И что ты здесь встал? Я посмотрю, в печке твоей можно делать? В печке я можно не жарить не еду. Делого есть или дерево есть? Я дерево нету иди иди там в лес и рубай все дерево рубай все дерево нахрен ты куда ну это вырубай вообще пофиг лай вообще устал тебе не жарко а как в печку -то? тебе не жарко Ответь мне, тебе не жарко? Нет. Да как приготовить? Мне не умею готовить. Все, жарится. Сделай, пока твоя жрачка Ничего приготовится. Жрачка. А тебе не жарко? Молчание. Да, тебе жарко. Я фу фу я вообще спать хочу. Пойдём, потом с самого утра играть будем. Какого утра? Уже день, наверное. Ты понимаешь, я не спал всю ночь, а пил боярышник. Ну балку девять и какую-то... А, нет, еще ночь, господи. Простите. Ты где вообще живешь, я не знаю. Да из твоего дома можно зайти ко мне. Подожди, а где мой дом вообще? Это что такое? Это магнит? Здравствуйте, девушка. С вами можно познакомиться? Вот, это? Ну, что это? Да, я меня не выглядит, что я, я трезвый, я трезвый. Вы подумайте, да? Да, да сути, вы можете, вот, боярышник. у меня много денег. Короче, знаете, вот можно просто обработать спиртом. Где у меня спирт? А, дурак, вот какую картину баловала, картина. Какая, нахрен, картина? Это же. Девочка. Вот здесь магазин, дурак. Вот здесь магазин. Так, что это такое? Дурак. Порошок. Дурак. Подожди, да я почитаю. Стиральный порошок. 20 апреля. Это когда было-то? Четыре года, три года или два года? Сейчас какой вообще год? Я сейчас свинью видел. Я сейчас свинью напою бояр спиртом. Свинью? Спиртом? Ты мне не веришь? Нет. Ах, ты что, не веришь мне? Ну и вершь, а я пошел домой. Что здесь можно еще купить? Допустим, нам завтра в школу, ты не забывать. Завтра каникулы, ладно, за, за выходные да. же. Здесь Соня, какой день недели? Что, не э -э -э, завтра да? суббота, подожди, а мы в субботу учимся. Нет. Нет. Чтобы а все выходные. Ааа, мы же сегодня сказали, что мы не учимся. Капец. Это... А уценка. ты, ты чё ко мне идешь? Закрыто не надо, я... Ах, ты что. Ш... Аааа. Иди отсюда. Да подожди, Дверь мне постав... домой надо идти. Дверь поставь. На. Ааа. Все, давай заканчивай. А вы подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, а я спать. Всем пока. Ты че ко мне лег? Да, у меня... Иди, ну, спи спа... в своей кровати. У меня спать негде. Ладно. Пойду посплю на диване.